Всем привет! Сегодня у нас ничего сложного, сегодня у нас просто элементарная вещь. Вот такие вот трубочки с вами сделаем с начинкой, приготовить их можно из чего угодно, подойдет на завтрак, на перекус. В общем, очень просто, быстро, легко. Давайте сделаем. Нам для этого понадобится сыр. Я буду использовать два вида сыра. Здесь вообще не принципиально, 100-150 грамм, в общем, берете на глаз, в зависимости от того, сколько у вас лавашей, какого они размера, там уже смотрите сами по месту. Также буду использовать два вареных яйца в крутую. их тоже натираю на крупную терку, как собственный сыр. Добавляю сюда либо сметаны, либо майонеза, можно добавить чуть горчички, можно добавить соуса, можно кетчупа добавить, зеленушка любая по вкусу. В общем, все, что вам захочется, сюда можно положить. Все это хорошенько перемешиваем, чтобы масса вышла такая слегка клейкая. Если она у вас суховата и рассыпается, добавьте немножечко туда еще какого-нибудь соуса. Также я буду использовать колбаску. И здесь у меня куриное мясо. Просто было обжаренное куриное мясо со специями. Можно использовать вообще сосиску. Нарезаем лаваши примерно вот где-то 10 на 15. Как вам удобно там будет разрезать и какого размера вы хотите трубочку. Немножечко намазываем туда яично-сырной начинки. Выкладываем мясную. Можно сюда порезать, опять же, либо положить кусочек сосиски. Я сверху еще немножечко домашние аджики. На колбаску скручиваем трубочку. Это все мега быстро. В общем, завтрак готовится минут за 10. Накручиваем целую горку таких трубочек. Я накрутила так, чтобы впритык у меня на одну сковородку получилось. И теперь... Взяла яйцо, добавляю немножечко молока. Молоко нужно для того, чтобы размягчились лаваши, и они у нас потом не получились дубовыми. Буквально там грамм 35 на одно яйцо будет достаточно. Можно немножечко посолить еще яйцо. Обмакиваем яйцо наши трубочки и выкладываем их на раскаленную сковородку. Можно ее немножечко смазать растительным маслом. Поджариваем их хоть с двух, хоть с четырех, хоть с трех сторон, как вам будет удобно, как они у вас будут влазить. У меня они где-то с трех сторон, по-моему, я их поджаривала в этот раз. Они получаются очень сытные, быстро-быстро готовятся. Нравятся всем, приготовить можно с любой начинкой. Главное, не заморачивайтесь с пропорциями. Сколько чего получается, столько вы и положите в эту начинку. Ничего у вас лишнего не останется никогда. Дерзайте, это все очень быстро. С вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!